Конопатый! Слышь, тебе говорю. Такси, Светька, вот трюдолобы. Какой я тебе конопатый? Погляди, друзья. Конопатый был, пока не попал. Да ладно. А сейчас поганка-поганкой. Сегодня будем еще бледнее. Всю землицу перетаскаем. Тут нас и порешат. Поскуды и сэсовские. Бункер, ты видишь? Нас скорую руку строили тоже наши военнопленные. Вон в углу, видишь, внизу. Точно, по свежему саменту Во-во! Значит, наши строили. А потом их добили. А вода, знаешь, откуда сочится? Откуда же мне знать-то? то и оно. Под водой находится чертова, это логово. Не бреши. Я тебе правду говорю. У вас, дураков. Всех тут усыпили, а мне доктор их, Шприцов шприцом ткнул, что-то не взяло меня. Да меня вообще, после нашего заводского денатурата, мало что берет. Так вот всех нас покидали в контейнер, крышку завентили. и сюда, под воду, спустили. И что у нас теперь всех затопят здесь, что ли? Может, и затопят. Только вот что еще, патронов у них в автоматах нету. Ну, как нету? А вот так, нету. Сам видел, как сдают. Глазами хлопают, а патроны сдают. Автомат так оставили, для устрашения. Тот стрелять нельзя, болотный газ. Чуешь вонища какая. А там один хотел сигарету закурить, а этот главный их, ну, берзила. Ну то, что со шрамом. Так ему врезал, что тот копыта отбросил. А ты я вижу, точно умом подвинулся. Да ей-богу. Не веришь? Да вот тебе крест. Да я мусульманин. Ой, Фома неверующий. Ну смотри.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 Поедем, красотка, кататься. А давно я тебя поджидал. Шайзы! Ага! За уши себя подергайте! Братцы! Братцы! Нету! Нету у них патронов! Навалимся скупом, братцы! Порвём эту, бразь, на жгутики! Вот, а вот выберемся. Иди шоссе! сюда! Сюда! Шесть Иди! Шесть Эксперимент было неудачным. У испытуемых после приема препарата в несколько раз возрастали физические возможности. Каждый мешок на их плечах весит 80 килограммов. Они с легкостью могли бежать с этим грузом целые сутки, несмотря на сильнейшее истощение организма. Но через 24 часа они умирали. Расшите, товарищ полковник, капитан Тинегин, по вашим приказанию. Садись, капитан. Мы как раз смотрим перехваченную вами пленку. Продолжайте, Владимир Алексеевич. Это профессор фармакологии Герхард Арчаковский. Был привлечен к эксперименту по личному указанию Гитлера. Этот гигант от Тескорцени, Гауптштурмфюрер СС. Обратите внимание, капитан. Впечатляет. это угу. вот именно. Наша разведка, вместе с учеными, сделала некоторые предположения о составе стимулятора. Разрешите, товарищ моя. Это вот такая маленькая таблеточка превращает человека в монстра. Да, и причем воля и способность к самостоятельным действиям полностью атрофируется. Человек практически превращается в робота. Эти трепетные лица тоже находятся под действием этого препарата. Это уже не роботы, это универсальный солдат. Вот именно, капитан. Гитлер делает большую ставку на это так называемое тайное оружие. Они в срочном порядке разворачивают лаборатории на захваченных ими территориях. Польша, Франция, Венгрия. Так вот, капитан. Одну из таких крупнейших лабораторий немцы размещают в болотистой местности под Псковом, на границе с Эстонией. Ты должен собрать группу и уничтожить это осиное гнездо. Есть. Сядь, сядь, не горячись, капитан. Ты выслушай все до конца. Группа должна быть малочисленной, а вот боеспособность ее должна быть Исключительный. У меня все бойцы исключительные, товарищ полковник. База расположена где-то в центре высохших болот, раскинувшихся на сотни ректаров. Местные входят их стороной, называя чертовой кузницей. Сами болота давно высохли. Но вот болотный газ, с периодичностью известной самому черту, собирается в низинах. И достаточно чиркнуть спичкой, чтобы вся местность превратилась в кромешный огненный ад. Это что получается? А то и получается, что никакого огнестрельного оружия, да что оружие, рацию взять нельзя, пробежит искра, мы, капитан, и звездочек от тебя не найдем. А встретиться вам придется с Ото и его мутантами. Сколько у меня времени? Времени мало. Через 10 дней представишь команду, сдержишь. Сдержишь, не сдержишь, а причащий разводюжишь. Так точно, товарищ полковник. Разрешите эти готовиться. Иди. Здравия желаю. Первый взвод отдельной разведроты штаба фронта занимается по распорядку. Командир роты, капитан Тенегин. Здравия желай. Ну что, капитан, показывай своих орлов. Есть. А это что за цирк? Вы что здесь все? Белины объелись? Или вы собираетесь с этой концертной бригадой воевать, капитан? Так ведь, товарищ полковник, мир соткан из парадоксов. Это и есть костяк группы. Александр Сергеевич, филолог, много путешествовал по миру, в совершенстве владеет ножом, немецким, рукопашным боем, великолепный боец. Путем несложных логических умозаключений, я склоняюсь к выводу, что сейчас нас, господа офицера, проверять будут. Ну, допустим. А этот? Чабан? Вахтанг, он же Ваха, он же Буба. Тоже великолепный боец. Только так с примечью кавказского темперамента. Быстро заводится. Слушай, тогда поосторожнее надо. Бойцы все-таки наши. Угу. А этот, Лохмат? Семен, с тебе-то. Ненавидит фашистов. Что так уж прямо и Семен? А вы готовы каждый день выговаривать? <говорит> Вряд ли. Я тоже. Адаптировал по-русски. Семен. А он хоть по-русски-то разговаривает. Понимает отлично. Почти не говорит. Ну что ж, хорошее качество для разведчика. Я тоже так думаю. А у меня тоже капитан для тебя подарок. Знакомьтесь, Алексей Южин, кинооператор. Пойдет с вами. – Товарищ полковник, у нас сразу Отставить, капитан. Нам нужен отснятый материал. Нам нужны факты нацистских преступлений для мировой общественности. Алексей будет осуществлять кино и фотосъемку. – Капитан Тенегин. – Южин Алексей. Осторожен, товарищ капитан. Руки мой инструмент. – Мой тоже. Ну что, капитан, хотелось бы посмотреть на твою экзотику в действии. Так это всегда запросто. зот слушай команду. Взять этих красавцев и доставить ко мне. Слышал? Да. Кто? Не убей, что? Понимать, показательная заминка. Показательная разминка, Семен. Понимать. Давай. Ой! не заводись! <связывая> go <laughs> Что, капитан? Желаю удачи. Судя по тому, что одна мужская рука нежно пожимает другую, при этом мирно покачиваясь, все хорошо, мы допущены к операции и получили право элегантно подохнуть в смрадном болоте. Умерла? Да. Это уже десятая испытуемая. Десятый, десятый. я думаю, дорогой Отто, мы стучимся в закрытую дверь. Надо пробовать, еще и еще, мы уже близки. Мы лишь напрасно переводим лабораторный материал. Мне нужны новые солдаты. Я вас понимаю, но поймите и вы меня. Я вам сколько раз говорил не курить. Или вы хотите, чтобы мы взлетели на воздух? Буба, а сейчас мог бы ударить. Что вы творили? Соловин! Строится! Молодцы! Прекрасно! Вот что я скажу вам, братцы! Дружба это очень хорошее дело. Я сам за за дружбу. Но Соловей и Буба ведут себя не как друзья. А я бы.. Голодно что? Ли? Сказал как враги. Не побоюсь этого слова. Заклятые враги. Это не за Иргут. Для бестолковых поясню: в тренировочных схватках и на учениях вы должны создавать друг другу условия максимально приближенные к боевым. Иначе весь пот и кровь, пролитый вами, будут бессмысленны, как яйца дрозда. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Разрешаю, обращайся. Очего яйца дрозда бедсмыслен. Фу. Хороший вопрос, глубокий. Стараюсь объяснить. Соловей, Буба, выйти из строя. В данный момент вы мои враги. Я, соответственно, ваш. Третьего... Ко разрешите Различить его, братец. Обращайся. А как же яйца дрозда? А никак. Так, слов пришлось. Аллегория, Понимаешь, Такая. Южан. Я, товарищ. Положи свою трещотку. Иди сюда. Лежи, пока я скоро. Конечно, извиняюсь, товарищ капитан, но это не трещотка. Благодаря этому гениальному изобретению наши потомки узнают, как жили их отцы и деды. Так что это, можно сказать, машина времени. Ты этой машиной времени фрица по башке охаживать будешь, да? Не хотелось бы. Не хотелось бы. Пилотку надень. Виноват. И вообще заправься. Виноват. Это что у тебя такое? Кисточка. Художник? Никак нет. Пыль стряхивать с объектива. Стряхивать? Виноват. Что же мне с тобой делать-то, а? Ты рукопашным владеешь? Немного. И рукопашным немного. Товарищ капитан, он тут у меня кинжал попросил посмотреть. Ловко его вертел. Интересно так? Да? Хм? Кинжал, говоришь? Интересно. Ну, держи. Держу. Чего стоишь? Допадай. Да На вас? На нас. Сама слышу голос Слышу ей ледни. Хорошая ножичка, товарищ капитан. Хороший. Очень хороший. Оп! Оп! Дал дураку ножик. Все понял, понял, товарищ капитан, понял. Неромантиковые песни не любит слушать, все понял. Ты часом не из блатных? Я? Да не. У меня мамка цыганка таборная. Отец вроде русский. До 11 лет с табором кочевал. Потом голодный год, мамка померла. Я Тифом заболел. Меня в детдом и подбросили. Ань. товарищ капитан. Да. Семен Буба. Ну и ты, Южин. Соловей. Через два дня вылетаем. Разодись. Мирно. Сидит, сидит. Ну что, прогноз хороший. Вылет назначен на 2.30. Командир, поклоточку? Так, символически. На вашу удачу и за победу. Капитан, если через 14 дней вы не выходите на связь, то у меня есть приказ накрыть этот квадрат с воздуха. Так что, ребята, с этими гадами историю не размазывайте, как кашу по тарелке. Вене в Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Проник, нашел и обезвредил. Капитан Тенегин. Горная речка не может течь вверх по горе. Ветер не может дуть под землей. Рыба не может летать под облаками. А нашему отряду... Придется делать и то, и другое, и третье. Толкнуваем за нашего командира. Буба, не горячись. Те сказали символически. За победу. Ва! Чего на меня смотрите? Я как буб бы говорить не умею. Не умеешь? Не. -а. Ну а тогда пой. Цыган. Спеть? Это можно. Как братцы, Было у меня зазноба. Давай без предисловия. Как скажете, товарищ капитан. Что товарищ капитан? Тихие. Камера перевесила. Спасибо вам, товарищ полковник. Соловей, за мной. Семен, Буба, топите парашюты догоняйте. <таспорядок> Южин. А? Вот я, товарищ капитан. Каратели, будь они ладно. Это не очень хорошо. Это совсем не хорошо. Странно. Обычно они пленных не берут. Вы хоть что по-разному бывает. Что делать будем, капитан? Эх, нельзя нам светиться со ложкой Нельзя. Ёжин, убери свою трещотку! Так ведь задание, товарищ капитан. Знаешь, где я видел твое задание? Понял. Так ведь расстреляют сейчас наших. Либо здесь, на опушке, либо в лагерях на мыло пустят. Ты меня не агитируй. Нам операцию провалить нельзя. Сейчас здесь шумнем и накроют всех. Так ведь дети там, товарищ капитан. Дети обещать нехорошо. Нехорошо. А мы шуметь не будем. Либо тихо, либо никак. Филолог обобщил. Ладно. Back, back! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! А вы кто? Партизаны? Да куда там? Так лесной дух. Облака. Хотелось бы вот найти проводника здесь. Из местных, сочувствующих. Кому сочувствующих? Красная армия. Так, давайте-ка посмотрим этот крайний домик. Соловей Буба за мной. Семен, а ты зайдешь от колодца. Потихонечку. А ты киношник, здесь сиди. А можно я с вами, товарищ капитан? Можно. Козу Вазу и Машку Заляшку. Я сказал, здесь сиди. Отсюда прикроешь. И вообще, Ляж. Буба вперед. Козу на Разбойница. Дурак. Ставить тянули грабельки. А вот это уже дискриминация, товарищ капитан. Руки я мыл. Ну что, помолиться перед едой, что ли? Наш командир и вся его верная дружина не могут потреблять пищу пока не будет заключено перемирие с нашей прекрасной незнакомкой, и она не обретет дар речи. В самом деле, девушка, не надо так долго она нас сердится. Ну, стукнули мы вас, но вы же хотели нас застрелить. Ну, хотите мы... отрежем Семену косу? Не, лучше голову, mm -hmm. косу не даст. Да, все, что могут сделать бравые гусары для того, чтобы заключить перемирие с прекрасной незнакомкой, это отрубить голову своему боевому товарищу. Какие предложения, фельдмаршал? Ну что ж, учитесь, сыны Отечества. Как вас зовут? Прелестное создание. Людмила. Людмила. Боже. Так есть сказание. Моя прекрасная Людмила. По солнцу. Бегая с утра. Устала. Слезы осушила, душа подумала, пора, на травку села, оглянулась, и вдруг перед ней сень шатра в прохладе шумно развернулась обед роскошный перед ней прибор из чистого кристалла и в тишине среди ветвей незримо арфа заиграла, заиграла арфа, арфа! Девица пленная княжна, Но в тайне думает она Далее от милого, в неволе Зачем мне жить на свете боли о, о ты, чья гибельная страсть Меня терзает и лелеет. Мне не страшна злодея власть Людмила умереть сумеет Не нужно мне твоих шатров, Ни скучных песен, ни перов Не стану есть, не буду слушать Умру среди твоих садов. Подумала. И стала кушать. <смех> Альгида. Аль. Аль. Как продвигается работа? господин Арчиковский, у меня все готово, оперштурбанфюрер. Можно начинать, пройдемте в экспериментальный сектор. Сюда. Сейчас вы поймете разницу человеческих возможностей до принятия препарата и после. Этот испытуемый обладает лишь ресурсами обычного среднестатистического человеческого организма, поэтому его борьба со смертью будет длиться максимум одну минуту двадцать секунд. Если у него раньше то наступление у души не случится сердечный приступ, и он не скончается от страха. просил попросил Фюрер поставлять мне экземпляры а для опытов посвежее. Более свежие заканчивают строительство бункера. Продолжайте, профессор. Ресурсы человеческого организма увеличиваются в десятки раз. Видите, какая сила? Уверяю вас, господа, если бы его не сдерживало бронированное стекло, нам пришлось бы туго. минуты. Запас кислорода у него закончился через минуту. Остальное время мышцы и нервное окончание работали под действием стимулятора. Не надо, тварь! Ай, Господа, остановите его, опасно. Отойдите, профессор. Настало время боевых испытаний. Потрясающе. Какая живучесть? Браво, профессор. С такой армией мы завоюем весь мир. Это что у тебя такое? А угадай. Подзорная труба. Тепло. Фотографический аппарат. Тепло. Тепло, тепло. Что заладил-то? Ишь важный какой. Вот самый отгадывай. Да ладно, Люд. Ты ж почти угадала, молодец. Вот подзорная труба, а вот фотографический аппарат. Конечно, угадала. А ты думаешь, я дура деревенская? Ну и чего это за механизм? Кинокамера. Че, правда, что ли? Да чтоб не провалиться. Прям кино можно снимать? Ну, а что я по твоему делаю? Миш, ты какой важный человек. Человечище. А я думал у вас этот главный. Злой гном. Какой злой гном? Ну, этот ваш капитан. <laughs> ну, ты знаешь, вообще товарищ капитан, действительно главный. А что ты можешь и про меня кино снять? Ну, можно попробовать. А чё делать надо? Шу. А чё хочешь, ты делать? Угу. А спеть можно? Ну, можно и спеть. Перышко через полюшко, смахни перышко мою. товарищи бойцы для того, чтобы в нужной нам стране в заданном квадрате обнаружить интересующий нас объект мы воспользуемся помощью проводника хорошо знающего местность. этим проводником является товарищ Людмила угу. кстати, являющийся руководителем местного движения сопротивления правда пока в единственном лице очень даже красивым лицем, лице, хорошо готовящим, с прекрасными руками, глазами. Ну все, ребята. Отставить разговоры. Порядок выдвижения следующий. Первый, иду я, за мной Соловей, товарищ проводник, Южин, Буба, Семен Замыкающий. Понятно? Так, так точно. точно. Так точно. И последнее. После того, как мы обнаружим интересующий нас объект, с помощью нашего проводника. Такого красивого. Я бы даже сказал, прекрасного. На месте расстреляю. Есть. Вот. Товарищ проводник нас покидает. Понятно? Так точно. Разрешите вопрос, товарищ капитан? А, разрешаю. А затем куда отправиться, товарищ проводник? А это мы сейчас уточним. При помощи допросов. Соловей. Товарищ капитан. Так, отставить. При помощи опроса, в данном случае. У тебя родные-то есть? Батька умер. Мать немца угнали. Ну, в городе, в райцентре? Нет, только тут рядом были. Ковалева. Их немцы увезли. Город-то весь под немцами. Вы не переживайте, товарищ капитан. Я в лесу сама управлюсь. И зимовья соберу, и места заготовлю, и немчуру по костикам пощеркаю. Если надо. Вот, товарищи бойцы, берите пример. И зимовья она соберет, местца заготовит и немчуру из акустиков пощелкает вот этим вот кормультоком У свое место. Элецтва. Да. Да. Такие вот у нас сейчас дела. Братцы. Направо. За мной бегом Марш. Дня моя. Угу. Вот они все. Как на подбор. С ними дядька-черномор. Будьте более придирчивыми, профессор, в отношении женщин. Их чрево — это кокон для будущих воинов. И грудь — пища. первые дни становления. Ваше рассуждение, дорогой Отто, несколько самонадеем. Даже если вы лично оплодотворите весь этот животный материал, и все они родят богатырей, то те смогут держать оружие лет через 15-16, не раньше. А я вас ни капельки, ни капельки не боюсь. Простите, не понял. Это почему? Меня все равно спасут. Кто? Лесные духи. Какие к черту духи? Облака. Смотрите. Народ отсеивает. Одних От туда, молодежь через мост уводит. Дай посмотреть. Да, отборной кнедлики. Что и говорить. 学会走。 что, окаменел? того. Ему больно? Вроде того. Ну что залазит? Вроде-вроде. Бузина в огороде. Так, попробуем извлечь из всего этого стратегического безобразия максимальную для себя пользу. Будем считать, что это была разведка боя. Соловей, докладывай. За те противно короткие единицы времени, именуемые в народе секундами, Семен нанес немецко-фашистскому захватчику вот такую порцию агрессивных контактов, что таежный кедр рассыпался бы. А этот тиранозавр выстоял. Буба, а Соловей все правильно сказал. Гора Казбек и то вы рухнула. Ну а вы что, применили русскую национальную методу? Бревном по голове. И что? Товарищ капитан, если Соловей ударит ногой человека по голове, это уже летальный исход. А он этого гориллу ударил бревном, который наш вождь Владимир Ильич Ленин на субботнике вдвоем носили. Ну что, Фрид представился? Эй, не. Соловей Семенов на себе в лес унес. А я из кустов смотрел, как немцы того подобрали. Они его поухали, пахали, туда-сюда по щекам побили. Он встал и сам пошел. Это плохо. Семён, ты первый с этим паровозом столкнулся. Как впечатление? Страшно. Это не человек, это дьявол! мадам вот такие дела братцы семен переоденься сарамано индийцы а тебе идут не понимать пошли только очень быстро бегом ну что добрые молодцы никого не зацепила нормально Южин, ты как? Хочу а сразу Южин? Южин лучше всех Людмила ушла Ушла В глаза смотри Да ушла, ушла Тогда за мной Недоработка, мальчики. Ничего, товарищ капитан. Я смелая. Я вас в обиду не дам. век, жестокие сердца. Хорошо сказал. Это Шекспир, товарищ капитан. <coughs> цитат товарищ капитан. Так, вот этих вот, закопать на болоте. А этого с умными глазами расколоть. А у меня здесь одно дельце образовалось. А ты молодец, оператор. Стараемся. Так, ну как дела у похоронной команды? Все в порядке, землю облагородили, хорошее удобрение. Лес теперь будет гуще, грибы вкуснее. Фрица раскололи? Никак нет, товарищ капитан. Накладочка вышла. Как это понимать? Гордый немецкий рыцарь, не дожидаясь пыток инквизиции, принял яд, находившийся в ласканье его доспеха. И почил в бозе, забрав с собой на небеса всю необходимую нам информацию. Собака. Тут у меня посылочка с большой земли. Вот, молодец, капитан. Подстраховался. Еще одного языка добыл. <свист> да это же... Принимать посылочку. <свист> – Спокойно. – Здравствуйте. Добрый день, красавица. Неожиданная встреча. А мы даже и не во фраках. Товарищ капитан, может, все-таки извлечем эту грязную тряпку из прекрасных медовых уст, созданных исключительно природой, до поцелуев и слов любви? Угу. Дурочка с переулочкой. Да, ну ладно, не дергайся. Немедленно развяжите меня. Больно еще так связал? Хуже фашисты. Фриц. Фриц! Ну вот, была хорошая, тихая девочка. Послушал тебя, Соловей-сладкоголосый. Получите. Чуть не задохнулась. Ну развяжи меня! Ну а вы что? Может, кто-нибудь смело найдется? Больно ведь? Товарищ капитан, может, развяжем? Жалко же. Правда, товарищ капитан, как-то некультурно получается. Ну, хоть чуть-чуть послабеть, давайте сделаем. Я по закону военного времени, знаете, что с ней должен был сделать? Что? Закопать вот здесь вот вместе с фрицами. С какими фрицами? Что подо мной, фрицы закопаны? Да, закопаны. Вы разгажете меня или нет? Ну что, сердобольные мои, мы будем делать с этой дочерью полка? Вы, капитан, не очень-то. Я не зря время потратила. Угу. Грибочки, ягодки насушила, веночки сплела. Ничего я не плела. А про немцев многое смогла понять. У них патруль по спирали ходит. Каждые два часа смена. То важное, что вы ищете, между двух болот находится. Они там все исчезают. Куда исчезают? Что скажете, профессор? Я впервые вижу такое. 15 вооруженных солдат убиты без единого выстрела, без единого ножевого ранения. Там перелом шейных позвонков. Внутренняя гематома, разрыв селезенки. Там перелом челюсти. И раздроблен череп, и такая картина везде. Какие выводы? Самые противоречивые. Либо работали суперпрофессионалы, коих я не встречал. Только в лице вас и ваших офицеров. Либо… Либо промчался табун диких мустангов. Да. А потом безумные лошади рассадили трупы в позе живых людей. Значит, у нас гости. Знаете, профессор, какой самый страшный зверь в джунглях? Смотря для кого? Для человека. Какой? Леопард. Хитрый, быстрый. А вы знаете, как его находят охотники? Интересно. Он забывает спрятать хвост. что ли? Вообще, членисто многое, беспозвоночное. Буба! Я а ему туда, он и сюда, дуболом из железни. Из-за них чуть кинжал отца не потерял. Семен. Я же говорил, страшно! Страшно! Южина кто видел? Срубили. <Стит> да у меня сегодня гости к ужину. <Стит> Пошли. Здесь полежите, позагорайте, а я пойду в ванну приму. Соловей. Да, товарищ капитан. Увидел, я запузырил. Так потихонечку, пойди посмотри, как я там, если совсем бесперспективный. не ломись, герой не играй, ищите другой ход. Время поджимает. Тут у фрицев горячую воду раз в день дают. На час. А я такой мерзлевый. Надо больше ждать пузырей. Семен, жди здесь. Командир! Да я мертвых с мужиками целоваться не буду. А вы что, меня уже похоронили? Не дождетесь. Сейчас жабры вот промоем и вовнутрь пойдем. Семен, дай-ка. Я так понимаю, садисты, дорогие фашистских амфибий, вы потопили. Притопили, товарищ капитан. По-хорошему не получилось. Как мы туда попадем? Вы эту дверь видели? Видел, не слепой. Вы там пока с водолазами танцульки танцевали, я делом занимался. Только вот, ножик потерял, жалко. Капитан. О, спасибо, Семен. Так, продышаться, пропукаться вперед, пока не своих водолазов не хватились. А то поздно будет. А так еще, может быть, Южину с Людкой глаза успеем прикрыть. женский, товарищ капитан. Передец прибраться. Ищем лабораторию. И Шнеллер, очень Шнеллер. Соловей за мной. Товарищ капитан, разрешите доложить? Тут такое дело… Те нож нужен? Сейчас нет Все заргут Братцы Безусловно Вот мы кладем ножечки. Соловей, нож положи Я вообще Оружие не очень люблю Поднимаем руки Идем сдаваться Руки подыми Идем Сдаваться! Вы нас арестуете! И за это получите большие красивые крестики! <связывая> эйфорию, которую редко кому удавалось испытать на нашей планете. Киньте помещение. Идет эксперимент. Эксперимент, говоришь? Так, прими в нем участие сам, лично. С этим вы поспешили, ребята. Я сам хотел с ним на ощупь поговорить, по-нашему, по-людски. Так, пока не чухнулись, очень шнелер теперь, братцы. Очень шнеллер. Семен Буба, таблетки. Целови, девчонка. Ну что, цыган, жив? Вот ублюдки. И ничего. И ничего теперь все вас недооценил, вы оказались достойными противниками. Примите мои комплименты. Мне, паскуда, твоих комплиментов не надо. Вот эта ваша непримиримость лишает войну с Россией благородства рыцарских времен. Тебе сюда вообще суваться не стоило, Зигфрид раны Вот видите, эти варвары неисправимы, их можно только уничтожить стереть с лица земли. Пришел час возмездия. Пацаны, мы вашим немецким монпасе воспользуемся. А то подустали право слова. Да как вы жарете это дерьмо. <связь> Я теперь тебя зубами рвать буду. плыки не сломай. Речь и вам поможет. Варваров. Вот так взаимодействие крепких отечественных кулаков превращает рыцарские легионы в обычных паскудных мальчишек. Да, все равно вы все сдохнете. Убейте их. Пожалуйста. Я люблю тебя. Не бойся, девочка. Не бойся. Нет. Сейчас будет Нет. как в кино. Пожалуйста, я люблю тебя. Тише, тише. Жизнь — это есть кино. Я сказал, не бойся. Мы все сгорим. Ну, вот и поужинаем еще разок. Так, теперь в аду. Субтитры